Всем привет! Сегодня хочу пересадить своих малышей, одешек. Им сегодня исполняется 5 месяцев. Корневая у них очень хорошо разрослась, здесь стаканчики. Хочу убрать, Не на, вот, вот в такие хочу посадить их, контейнера. Вот такие они у меня красавцы выросли. Распушились очень хорошо все. Ну, вот этого можно обрезать. Очень толстые все, посмотрите. Поменяю ему сейчас грунт. Сейчас размочу грунт из мякоти кокосового ореха. Здесь вот у меня вода. Сейчас его полностью положу. Насыпаем перлит. Ну, Чтобы пуль не летела вот так вот. Почва-грунт, можно любого добавить, угля. наверное я просто там хочу еще пересадить взрослое растение тоже адыню Ему просто там места не хватает, поэтому я развожу побольше грунта. Такая почва должна быть прям достаточно рыхлая. Но она сейчас у меня еще влажная. Хорошо влажная. Можно даже еще перлита добавить. Такая пушистая очень грунт получается, не комкующийся абсолютно. На дно ну, немножко керамзита обязательно. А вот, кстати, и мой экземпляр, который сидит на пенопласте. Этот друг у меня сидит на пенопласте. Посмотрите, что у него. Сейчас я уберу пенопласт. Он прирос полностью к корням. Вот, смотрите, что у него тут. Видите? Видите? как хорошо корешки пошли. Вот. Очень интересный экземпляр будет. В общем, адениум, который сидел на пенопласте, я взяла пошире горшок, насыпала туда дренаж побольше. Вот на такую крышечку я его сейчас посажу. Вот так вот это будет выглядеть. Расправлю ему корешочки. Туда вот направлю ему, чтобы он... земелька его присыплю пусть наращивает себе корешочки в будущем будет очень интересный экземпляр один готов Так, этот сюда сейчас на корневая прекрасная просто. Здесь вот прям вот такие толстые корешочки, на ними, конечно, сухие. Я их поливаю вроде хорошо, но они у меня прям такие. Вот видите, какие корни прям толстые. Такой красивый экземпляр очень. Это у меня обычный, не обрезанный, Тоже горшочек только-только. Ну, места там хватает, им пока достаточно нарастить попу. Здесь у меня номер три. это сорт под номером 3, у меня записано. Чуть-чуть удобрение корневая тоже великолепная. Второй у меня с обрезанной попой. Он сидит на пенопласте полностью. Сейчас тоже его будем вытаскивать. Какие корешочки хорошие. Просто отличные. Вот такую ему крышечку. Вот Таким образом я его сейчас посажу. Так расправлю. Тоже будет просто великолепный экземпляр я вот заметила вот которым я обрезала попу у них корневая система вообще просто большая нарастили столько корней по сравнению с тем которым не обстригала ничего вот, вот так вот очень интересно Это мои салеэкспресс, я их тоже сразу пересадила. Но поливать их буду дозировано, потому что у них корешочки маленькие. А вот этот вот прям вообще хорошо вырос. Им вот всего два месяца. Этот прям отличается корневая система у него такая была прям вообще. То есть он можно сказать вот вот пять месяцев адениум и вот это двухмесячные наравне. Вот, все вроде разложила. Теперь я их полью, потому что у меня грунт, где они сидели, прям вообще сухой был. пересадила свои адениумы у меня их 29 но здесь еще 5 с алиэкспресса вот ну, я думаю адениумы все неплохие очень все хорошо ветвятся толстенькие я их немного углубила для того чтобы они наращивали себе каутекс не стала наверх поднимать. Там нечего пока показывать. Ну все. Всем спасибо. Пока-пока.